В любительных тяжелый крест А ты прекрасно безызвелен И прелести твой секрет Разгадки жизни равносилен Весной услышан шурах снов И шелест новостей и истин Ты из семи таких основ Твой смысл, как воздух Бескорыстен Легко проснуться и прозреть Словесный ссор и сердце вытрясть И жить, не засоряя впредь Все это небольшая хитрость